Всем привет дорогие друзья! Я буду снимать видео про дома, которые буду сам строить. Вот это мой первый дом, который я построил. Он еще пока что не облез весь лозой. Но уже начинает облазить. Ну, это буду снимать на 1.6.2. Почему 1.6.2, потому что тут более красивые блоки и много. Набавлены ковры и все такое. Вот весь домик. Крыша у меня очень красивая. Есть даже вот бассейн. У меня тут я не знал, что здесь сделать, я сделал бассейн. Лоза уже почти везде все облезла. Для этого домика мне понадобилось всего вот. Это все, что мне понадобилось. Булыжник, ковер, ковры красный и фиолетовый, каменные ступеньки, обожженная желтая глина, стеклопанели, ведро с водой, адский забор, плита из каменных кирпичей, цветокамень, лоза калитка забор ну, все короче все видите сами Давайте и зайдем в домик в доме, доме все такое вот почему так светло вот почему тут стоит у меня светокамень и вот такие столбы красивые лишь парочка не стоят я сделал везде так много столбиков я не стал наверное, разделять на комнаты, потому что но ну, вы можете если будет такое что устроить можете сами поставить комнату себе я буду только строить дома там разделять на комнаты я буду на серии на 3-4 что такое хочу а и такое не знаю давай сейчас возьмем и я не понимаю почему это конечно так случилось почему нельзя а все понятно а кстати, вот мой новый скин, но я его не поменяю, это глазик. Глазик. Так, вот первый этаж, у второй этаж. Тут есть балкончик прикольный. Из балкончика можно прыгать в бассейн. В бассейн, ну я обожаю на глиной сделал. А, так, тут на втором этаже у меня нету здесь вот фигни. Нигде, только вот это Тут две кровати стоит, можно взять так вот поспать. Но мне это не надо. Так, давай сейчас сделаем ночь. Получится то, что вот крыша, она очень красиво смотрится, мне лично понравилось, как крыша смотрится. Вот видите, тут прям можно погулять, но я хотел заделать крышу, прям, чтобы вот прям все было кружочком. Особенно мне нравится, как есть фонарики, фонарики прикольно смотрятся, и как он выглядит в да, выглядит в темноте. Так, вот, ну я немножко заборчик, он там только сейчас заметил, что я заборчик не так доделал так что очень красиво смотрится плюс еще вот у меня лодцов ну, лоза почти все покрыла Может, тут вниз лезет надеюсь что если лоза пойдет вниз то она не будет в воду не на наверное... хочу чтобы в воду она свисала мне что-то хочется чтобы воду ух ты ну я на строил всего этот дом 20 минут ой 20 25 и так минут всего лишь строил без всяких там вот сейчас напишу вам ван что я без ванда у меня нет этого чита. Строил я без ванда. все так-то можно добыть. Даже вот. Можно добыть красную ковер, можно добыть. Я только не знаю, как обожженную глину желтую сделать и все А, там много разных цветов, но я не знаю. Давайте положим все в сундук. Я, наверное, сделаю еще будет, наверное, 4-5 домиков тут. 6 тут. И там, где недалеко, я буду целый город выделывать. Может, потом сделаю, ну, вы выложу, выложу эту карту, которую я сделал. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписывайся на канал. Всем пока. И чуть не забыл, чтобы выходили новые домики, вам надо набрать 10 лайков, чтобы я знал, что вам нравится, что я делаю. А то буду строить просто так. Я прошу, чтобы вы смотрели. Ну, и вам просто захотелось построить такой же дом. Почему, кстати, я не сделал вот здесь вот... Блин, сломал. Почему я не сделал вот здесь такую стенку, потому что мне тут... Ладно, всем пока. Всем пока.